Здравствуйте, уважаемые господа, начинаем сегодняшний вебинар, посвященный здоровью, меня зовут Андрей Андреевич Дуйко, я руководитель и создатель компании Тибетская Формула, сразу же хочу оговориться и сказать, что наша компания изготавливает препараты, созданные на основе лекарственных растений, смешанных в определенной пропорции, что делает их фактически лекарственными, биологически активными веществами, которые можно использовать как альтернативное средство при помощи своему здоровью э, и э, реабилитации и профилактики заболеваний человека. Э, именно поэтому, когда я называю названия препаратов, которые рекомендую, то обычно я говорю о препаратах, которые изготавливает моя компания, именно поэтому я решил это сказать для того, чтобы у вас не возникали путаницы в тот момент, когда я называю названия препаратов, чтобы вы не искали их в аптечных сетях, так как все препараты, о которых я рассказываю, говорю во время данных вебинаров, вебинаров их можно все приобрести на моем официальном сайте aduiko.com итак она андрей андреевич добрый день скажите пожалуйста можно ли при эндометриозе применить эмбриоконцентрат со стволовыми клетками хочу попробовать применяю также курсами матрикс норме окс женское здоровье препараты для жкт железняк желудок гастронорм депринку ваши рекомендации соблюдаю насчет эмбриоконцентрат возник вопрос так как эндобитриоз это считается аутоиммунное заболевание не вызовет ли препарат активный ответ иммунитета как следствие прогрессирования заболевания чтобы не навредить а метикс где вы можете использовать метикс это препарат который поможет вам одна чайная ложка на стакан воды в случае если вы собираетесь использовать эмбриоконцентрат то можно его необходимо использовать одна чайная ложка на 1 литр воды применять один стакан воды один раз в день также хочу проанонсировать, буквально до конца этой недели мы уже получим разрешение продавать препараты свечи от эндометриоза и ряд новых препаратов, о которых, скорее всего, я буду рассказывать на следующей неделе во вторник. Меня зовут Ольга, мне 44 года. Несколько лет назад начались приступы, похожие на эпилепсию. Проходила обследование, все нормально. Приступы повторялись с периодичностью 6 месяцев, потом 8. Врачи ставят диагноз эпилепсия неизвестного характера, назначают пить лекарство. Но прежде чем пожизненно пить лекарства, хочется все-таки узнать, что со мной и можно ли это вылечить. Подскажите, пожалуйста. Наш организм устроен по принципу сокращения мышечных тканей, расслабления мышечных тканей. В сокращении мышечных тканей участвуют обычно кальций. Его переизбыток и его недостаточность обычно приводит к появлению судорог. Обычные тики, которые иногда встречаются в нашем теле, являются следствием недостаточного кальция. Когда у человека начинаются судороги, то это говорит о том, что недостаточность и кальция, и магния. Так как один препарат приводит к релаксации мышечных тканей, а другой приводит к сжатию мышечных тканей. Тем не менее, хотелось бы вам сказать, что и недостаточность магния, и недостаточность кальция, и еще недостаточность цинка, обычно все три этих элемента могут привести к тому, что периодически появляются вот такие состояния. Также на прошлой неделе во вторник я рассказывал о накоплении амиака в крови, что по моему мнению тоже может приводить к появлению эпилептивных генерализованных приступов, генерализированных приступов. Именно поэтому хотелось бы еще несколько слов сказать об эпилепсии и как, по моему мнению, необходимо ее лечить, из чего, по моему мнению, ее э, необходимо начинать лечение. Итак, на первое место хотелось бы поставить аминокислоту тиамин. Я считаю, что необходимо увеличить прием препарата тиамин. Второе, кальций-магний-цинк моей компании, необходимо применять препарат кальций-магний-цинк по две таблетки три раза в день. Это возместительная терапия, которая поможет восстановить баланс микроэлементов в организме магния, кальция и цинка. Далее третье, препарат морбус-стоп, который в дальнейшем а, поможет все-таки настроить целую систему на то, чтобы не возникали вот такие приступы следующий препарат это препарат для кишечника я рекомендую использовать в виде болтушки это препарат антитокс каолин и лонгин. каким образом приготовить себе вот такую болтушку на 1 литр воды добавьте по 1 чайной ложке антитокс и каолин разболтайте добавьте четверть чайной ложки лангин принимайте до полулитра или можно до литра на протяжении дня на протяжении одного месяца для чего это необходимо это восстановит перистальтику пищеварительного тракта и приведет вас в дальнейшем к тому чтобы у вас не образовывался в крови амяк, который является нейро и который по моему мнению возможно и приводит к появлению именно вот таких судорожных компонентов все эти препараты можно приобрести на моем сайте aduiko.com прямо сейчас анастасия посмотрела видео о тату Послушайте, причем тут тату у нас сегодня тибетская формула. Скажите, пожалуйста, может ли настой полыни дать осложнение на поджелудочную железу? Да. Дело в том, что настой полыни является полынь является э, токсическим веществом и может приводить к отравлению. Больше всего на любые отравляющие компоненты реагирует наша поджелудочная железа. Для поджелудочной железы очень тяжело принимать такие вещества, как полынь, лавровый лист пижму это все токсические для поджелудочной железы вещества для того чтобы полечить поджелудочную железу вам необходимо принимать боярышник шиповник заваривать заваривать листья подорожника подорожник очень эффективно воздействует на поджелудочную железу из моих препаратов панкресорб великолепный препарат оксана здравствуйте какие препараты вы посоветуете ребенку 6 лет с СДВГ, пошел в школу, совсем не хочет учиться, поведение тоже не радует, трудно заставить что-то сделать. Вся особенность взросления ребенком связана исключительно с тем, что дети в момент того, когда проявляют свою м, импульсивность, активность, а у детей эта активность, она повышенная обычно, они гипервозбудимы, то происходит... М, растрачивания вещества магний микроэлемента магний и в этом случае микроэлемент магний который исчезает приводит к тому что у ребенка теряется возможность концентрироваться и теряется кальций когда у ребенка теряется кальций то у ребенка появляется атипичные Такие неврологические признаки дистонии, которые очень часто мы можем наблюдать в виде непонятных движений губ или непонятных движений рук. В дальнейшем, когда происходит недостаточность микроэлементов кальция и магния, у ребенка начинает появляться в большом количестве выделения адреналина. Таких детей можно назвать адреналиновыми. Таким образом, каждый раз, когда возбуждается его нервная активность или психическая активность у ребенка появляется э, неадекватное ярко выраженное поведение то есть это все приводит к тому что у ребенка появляется дергание появляется бегание вокруг одного места он начинает кричать разговаривать громче чем сверстники ну и вторая причина это употребление вареных колбас, это употребление бройлерной птицы, в которой сейчас, как по моему мнению, находится большое количество тестостерона или гормона тестостерона, которые используют для выращивания ä, птицы и крупного рогатого скота, попадая в организм ребенка, это тоже влияет на ä, поведение такого ребенка, ребенок становится больше импульсивный, более уставший, не может вечером заснуть, ну и на третье место необходимо поставить гаджеты, Дело в том, что я понимаю, что самый простой способ успокоить ребенка, это дать ему в руки сотовый телефон с играми или усадить его перед телевизором. Но мы должны просто понимать для себя, что для ребенка очень важна физическая активность. Она должна быть постоянная, она должна быть ярко выраженная. Когда происходит активность психическая, что происходит в момент того, когда ребенок смотрит телевизор или играется в гаджеты, а также обучается, это должно компенсироваться физической активностью столько же времени в случае если этого не происходит то происходит истощение психической нервной деятельности и ребенок становится психически неуравновешенным его психика при переходит в лобильное состояние ну что ж начнем с самого начала итак первое что я бы порекомендовал давайте после обеда и на протяжении дня ребенку препарат Магнум 300 давайте его по одной чайной ложки на стакан воды два или даже три раза в день утром в утреннее время после приема пищи давайте препарат кальций цитра четверть чайной ложки на один стакан воды на протяжении всего дня давайте ребенку препарат поставит который берет у него диастонические спазмы, которые могут приводить к выделению большого количества адреналина. Давайте ребенку препарат, который называется тест-стоп, который купирует и выведет из организма переизбыток гормональных препаратов, которые попадают ему вместе с мясной пищей. Ну и старайтесь максимально увеличить физическую активность ребенка и обеспечить ему психическое здоровье, убирая гаджеты перед сном, от его кровати и не позволяя ребенку играть в телефоны больше чем 4 часа все вместе на протяжении дня э его игры его отдых должны формироваться следующим образом один час психической деятельности или концентрации ребенка должны кон компенсироваться одним часом его физической активности и это все должно компенсироваться одним часом его ночного сна. Таким образом, мы можем рассчитать его гармоническое состояние. Таким образом, можем рассчитать. Если ребенок учится 4 часа беспрерывно в школе и еще 2 часа уроков, то у него должно быть дополнительно 6 часов активности физической. Таким образом, 6 плюс 6 – 12. Если у него 12 часов физической и психо, психической активности, то у него должен быть сон не менее 10 часов. Также я хочу вам сказать, что такой ребенок должен еще 2 часа досыпать то есть, если ребенок просыпается рано утром, потом вы его везете куда-то, потом он учится, а после этого у него физической активности, ее недостаточно, происходит перегрев или перегрузка психической деятельности. В случае, если сна недостаточно, происходит перегрев или истощение и психической деятельности, и физической деятельности. Таким образом нужно для себя просто понять, что в случае, если ваш ребенок недополучает физического то тогда начинает страдать психическое При истощении психической деятельности страдает физическая деятельность. При истощении физической деятельности страдает психическая. Тем самым в случае, если ребенок много бегает, он будет плохо учиться. В случае, если ребенок хорошо учится, он не будет хотеть много бегать. В случае, если он не хочет ни бегать, ни учиться, ему не хватает сна и питания с высоким содержанием витаминов. То есть необходимо убирать у него углеводы и вместо углеводов начинать кормить ребенка витаминизированной белковой пищей. Со своей стороны, я могу вам посоветовать вещество, которое я применяю для ну можно сказать, выращивания или еще можно сказать, воспитания своих детей. Это вещество называется Energy Life. Мы с удовольствием всей семьей периодически его пьем. Почему? В нем находятся все аминокислоты, которые необходимы человеческому организму, все абсолютно витамины, которые необходимы человеческому организму, плюс дополнительный белок, который мы, как правило, не хотим дополучать, так как большинство людей имеет пищевые предпочтения по отношению более к углеводам, менее к жирам и совсем менее к белковой пище. Именно поэтому нам легче жевать картошку, чем Мясо, и мы любим гораздо больше там мороженое, чем салаты из капусты. Надежда Кран. Здравствуйте, Андрей Андреевич, мне 64 года. У -у -у. Так. Гайморит больше 15 лет, каждый год обострение, узловой зоб, повышенная функция щитовидной железы, гипертония, остеопороз, сухость влагающая, пью крепкие кости, серантал, пропилат, тератозин, 2 месяца, рейтону. Заказала Насию палочки от гайморита, дайте, пожалуйста, правильный курс лечения. Когда вы получите препарат, который называется Насия, то смазывайте данной мазью себе лоб, носовые, вот так, крылья носа и ставьте себе на протяжении дня два или три раза по кусочку этой мази прямо в середину вашего носа не высмаркиваясь при этом старайтесь чтобы это все растаяло и там было что начнет происходить начнут происходить выделения то есть начнет очищаться слизистая оболочка носоглотки откроются гайморовые пазухи в данном веществе находится высокое содержание э, лизоцима высокое содержание э, никотиновой кислоты э, высокое содержание пробиотических веществ и это все поможет вам убрать из э, переизбыток гноя и воспаления носоглотки также стафилокок который это все приводит а, к инфицированию возбуждения также палочки от гайморита после чего когда вы ставите так два-три раза в день обязательно 10 минут два 3 раза в день дышите запахом который а, выходит в момент возжигания или воскуривания вот такого благовония палочки ароматической от гайморита а, делайте глубокие вдохи и выдохом носом также я хочу вам сказать, что все ваши проблемы, которые вы сейчас мне перечислили, и гипертония, и заболевание щитовидной железы, и остеопороз, и сухость влагалища, являются исключительно гормональным гормональным изменениям вашего организма что необходимо сделать первое перейти на питание с уменьшение с уменьшением употребления углеводов то есть постараться не есть ничего сладкого второе однодневные посты соблюдайте то есть делайте так чтобы один день в неделю минимизировать употребление пищи, свести это употребление пищи только к фруктам и сырым овощам, то есть станьте один день в неделю вот таким вегетарианцем третье то что у вас поднимается давление и то, что у вас э, э, ну, вот такие недомогания связанные с щитовидной железой. Это исключительно связано с тем, что у вас есть проблемы почечные. Для того, чтобы полечить вам почки, я так понимаю, что препараты вам ждать нужно будет долго, применяйте следующий мет метод. Возьмите обычный шиповник, сделайте из него узвар, такой, чтобы он был очень крепкий, и применяйте его следующим образом. На один стакан крепко заваренного шиповника добавляйте четверть чайной ложки ксилита или сорбита. Выпивайте, не забудьте, когда вы это все выпиваете, выпивать до и после по одной чайной ложки льняного масла это все уберет у вас камни в почках, а также поможет убрать камни в желчном пузыре и в дальнейшем уберет ваше гипертоническое заболевание. По моему мнению, как правило, гипертоническое заболевание есть следствие дисфункции деятельности почек и поддержание почек является важным элементом для того, чтобы в дальнейшем устранить такое заболевание, как гипертония. Марьяна Королевская. Здравствуйте, Андрей Андреевич, с марта 2020-го, не пропускаю вебинары, прохожу ступень, восхищаюсь вами. Вопрос мой очень, сейчас осень, подскажите, какие листья и плоды хорошо собрать, для чего? Рябину, листья березы собрала, ива, полезно? Полезно. Очень хороший вопрос, надеюсь, он будет всем интересен. Сейчас вы можете увидеть калину, на калине есть плоды. Плоды калины великолепное средство при лечении заболеваний гипертоническая болезнь. Боярышник. Великолепное средство при лечении гипертонии. Я считаю, что если человек начнет пить боярышник вместе с шиповником, вместе с сушеной калиной, то это средство поможет вылечить такие тяжелейшие заболевания, как как заболевания почек пелонефрит хронические заболевания легких заболевания гипертоническое заболевание сердца уберет дистонии исчезнут головокружения дальше рябина рябина черная очень полезна тем что у человека за счет употребления такой черно или черноплодной рябины аронии улучшается иммунитет также улучшается зрение слух исчезает головокружение Такие есть заболевания, как арахноидальные кисты. Вот один из принципов лечения народным способом вот таких кист является применение как раз вот такой аронии. Дальше бузина черная, которую сейчас собирали, она только черная бывает. Бузина великолепное средство по запуску кишечника, убирает, устраняет у человека мочекаменные заболевание, убирает у человека запоры, помогает человеку сбросить лишний вес, к сожалению ее в большом количестве употреблять нельзя только одна чайная ложка два-3 раза в день если больше то можно как бы навредить поджелудочной железе так как данное вещество является немножко токсичным также бузина является великолепным средством при лечении глаз ива э, можно собрать вот эти прутья которые падают сывы желтого цвета и перемолоть их или сделать из них порошок применяя такой порошок вы Сможете улучшить состояние мочеполовой системы, убрать кисты яичников. А, великолепное средство при лечении простатита и пристательной железы является мощнейшим жаропонижающим средством. Сейчас можно собирать гинкобилоба, так как гинкобилоба как раз сейчас время, когда необходимо это собирать. Но хотелось бы сказать еще несколько слов вот о чем. В случае, если у вас на сегодняшний день был мороз, и уже выпал снег, и была нулевая температура, то после того, когда была нулевая температура, на следующий день лекарственные травы, растущие над поверхностью земли, больше собирать нельзя, так как они становятся токсическими или токсичными. Можно собирать еще корни. В случае, если у вас мороз, и продлился этот мороз 1, 2, 3 или 5 дней, то собирать корни тоже уже бессмысленно. Какие корни я советую? Это, конечно же, радиола розовая, как корень, который поможет вам улучшить свое артериальное давление. Это корень розы, который, как известно, является мощнейшим веществом, которое помогает человеку омолодить кожу, омолодить лицо. Будь то заварли, питье великолепное средство, чтобы стать вновь красивыми, улучшает рост волос. Дальше это корень шиповника, ой, ой, корень э, крыжовника, который, как известно, лечит практически любые заболевания от онкологии и заканчивая болезнью Паркинсона. Дальше колган, естественно, такие уже редкие какие-то растения. Что там у нас дома растет еще? А, есть такие растения, как, допустим, Листья малины, листья смородины, листья клубники, это все растения, которые снижают у человека глюкозу, уменьшают, уменьшают гликолиз гемоглобина, гликолизированный гемоглобин. Ирина Измайлова «Сердечно приветствуем вас всей семьей, с радостью упитываем всю информацию, что от вас. Прошу, как максимально очистить лимфоузел в паху мужчины, который размером с лимон болит сильно, а муж у нас единственный кормилец в семье». Когда появляется лимфоузел в паху, это говорит о том, что это происходит на фоне воспалительного процесса предстательной железы. И скорее всего, то, что с вами происходит, это скорее всего проблема предстательной железы. Как можно уменьшить воспаление такого узла? Уменьшить воспаление такого узла можно прикладыванием солевой салфетки. Прикладывайте на узел вот такой солевую салфетку, либо вещество алоэ вера, смешанное напополам с виски, к такому узлу. Из моих препаратов рекомендую все же попринимать препарат аденомид по две таблетки три раза в день, ставить ежедневно ректально такому мужчине свечу мускус, принимать препарат мускус и принимать препарат тест-стоп по две таблетки три раза в день такую солевую повязку прикладывать на а, 10-15 минут. Здравствуйте, Андрей Андреевич, у меня дискенезия желчевыводящих путей. По утрам слюна светло-коричневого цвета, во, тругу, во, во рту горечь, встаю по ночам пить воду, месяц пропила ликалила, лунглин тантал альбикан. Подскажите, пожалуйста, что-то не то с желудком, что пропить СТФ и народные средства. Я очень рекомендую обязательно убрать из рациона питания глюкозу. Когда вы принимаете любую сладкую пищу, то у вас начинают происходить вот такие проблемы. Второе. Начните обязательно кушать. Сейчас осенью каждый, кто болеет, должен принимать или начать кушать овсяную кашу. Овсяную кашу при этом необходимо делать такой, чтобы она была клейкой или такая немножечко слюнявой. В нее хорошо добавить оливковое масло, соль и перец. Она очень эффективно помогает человеку в осенний период убрать следующие. Проблемы. первая тромботизация сосудов и вен, которая обостряется как раз в осенний период. Убирает густую кровь, помогает избавиться вот от таких проблем, как вот дискинезия желчных протоков. Снижает глюкозу, убирает, желчные, убирает желчь из желчного пузыря. Второе, на протяжении дня обязательно начни, уберите сладкое, вместо сладкое начните принимать любой сахарозаменитель. Ксилит, сорбит, любые таблетки сахарозаменителя в небольшом количестве, принимайте их вместе с зеленым чаем, а еще лучше заваривайте зеленый чай вместе с шиповником, добавляйте ксилит и сорбит. Также не забывайте, что есть уксусы, это винный уксус, это аскорбиновая кислота, это... Это яблочный уксус или яблочная кислота, принимайте их, одна чайная ложка уксуса яблочного или одна столовая, одна столовая ложка винного или яблочного уксуса, на один стакан воды с добавлением четверть чайной ложки меда пейте вот такую жидкость, может добавить туда же яблочный сок, пейте вот такую жидкость один раз или два раза в день, это устранит э, желчекаменное э, заболевание. Также уберите следующие продукты питания, Снизьте содержание э, употребления мяса, уберите большое количество соли, полностью откажитесь от сладкой пищи, все остальное можно применять. Александра Анатольевна, советом ребенку 5 лет на плечах и руках белые пятна появились. Доктор взял соскоб, нашли мицели грибка. В итоге он ставит нам диагноз разноцветный лишай, назначает клатримазол, тербинофин, свечи полиоксидоний и витамины алфавит. Подскажите нам, пожалуйста, какие препараты можно применять? По моему мнению, любое снижение иммунитета у ребенка приводит к поражению его печени и приводит к поражению его двенадцатиперстной кишки. И для того, чтобы убрать вот конкретно вот такую диспигментацию, достаточно просто улучшить у ребенка иммунитет. Какие самые простые способы улучшения иммунитета? Я сейчас буду немножечко шокировать, но я хочу всем порекомендовать. Вот смотрите, есть вещество, которое очень несложно приготовить в домашних условиях. Берется, допустим, куриное оплодотворенное яйцо и его необходимо выдержать в инкубаторе, чтобы оно пролежало не менее 30 часов. После чего разделить это яйцо на две части. Желток отдельно, а белок отдельно. При этом желток и белок, принимать отдельно смешивая между собой держать это все в холодильнике как необходимо это готовить можно подсушить такой желток и подсушить такой белок сделать из них порошок применять смешивая это между собой смешивая с молоком давать ребенку вот такое вещество чем оно интересно данное вещество является уникальным веществом которое быстро уберет снижение иммунитета. Также таким веществом можно смазывать вот эти места лишая, это будет все полностью устранять. Со своей стороны могу порекомендовать, что можно еще применять. Обязательно увеличьте употребление изюма, так как изюм улучшает как бы реакцию или отзыв организма в сторону вот такого лишая в случае если ребенка начать кормить синим изюмом и желтым лишай сам по себе начинает исчезать третье начните давать мои препараты битулин тантал также гастронорм и иммуногрант или эмбрио плюс эти препараты улучшат общее состояние ребенка можно еще витаминный комплекс супра эти препараты в комплексе смогут помочь ребенку избавиться от вот таких белых пятен дри андреич Мира и добра, у сына меняются зубы, молочные зубы плохие, что можно предпринять, чтобы улучшить постоянные зубки, укрепить эмаль. Для того, чтобы укрепить постоянные зубы и для того, чтобы эмаль укрепилась, вы должны уменьшить употребление ребенка углеводов и увеличить употребление активного белка. Активный белок с кальцием это прежде всего творог, это прежде всего яйца. Каким образом можно готовить, сделайте из творога вместе с яйцами запеканку, начните давать такую запеканку, добавьте в нее изюм, чтобы ребенку это нравилось, заставляйте или делайте так, чтобы ребенок употреблял это в пищу часто, давайте молочные в рацион питания видите молочные вещества. Также старайтесь делать так, чтобы в рационе питания было что-то кислое. В случае, если вы увеличите молочное, увеличите кислое, зубы начнут расти красивыми и белыми. Обязательно пусть ребенок кушает каши. Из всех каш самое лучшее это все-таки рисовое и уксус. Элеонора Рылова, около 4 лет ученица всегда обговорили не жить прошлым и этого совета придержусь но сейчас я начал замечать что из моей памяти исчезают фундаментальные воспоминания даже вчерашний день я вспоминаю с большим трудом может ли это быть действием практик или уже заболевания нет это не может быть действием практик заболевания да может быть елена Булдуми ми булду Сено Елена Булдумие, а конун курма мольто песанте. А вы думаете, я на итальянском? Ага. Здравствуйте, Андрей Андрей. Спасибо Вселенной. Ага, понятно. Вас на Землю. Угу. Мне 59 лет. Серьезная терроз, а, серьезный цирроз печени с вирусами b плюс Д. Жду не дождусь транспланта печени помогите мне с вашими советами что появится возможность пересадки цирроз печени, печени излечим цирроз печени излечим есть исследование научно-исследовательского новосибирского научно-исследовательского института который длительно время исследовал употребление вещества битулин или пигмента коры белой березы на воздействие на организм на человеческий организм в чем особенность данного вещества первая особенность данное вещество мгновенно практически сразу же вступает в реакцию с желчами печени улучшает состояние аминотрансфераза ацетиламинотрансферазы фактически снижая холестерин, устраняет билирубин, восстанавливает клетки печени. Именно поэтому является мощнейшим гепатопротектором. Второе, имеет ярко выраженное противомикробное воздействие э и ярко выраженное противовирусное действие. Могу сказать, что в случае, если человек хочет допустим законсервировать молоко или молочный продукт то достаточно развести 1 грамм битулина или одну таблетку битулина которую мы принимаем э, вернее 2-3 да получается три таблетки в них 1 грамм битулина развести в одном литре воды после чего вот такой литр воды можно использовать для консервации естественно 120-200 литров молока и это будет являться самым лучшим консервантом, который на сегодняшний день существует на Земле. Почему я это или к чему я это все говорю? Дело в том, что вещество бетулин, оно очень активное. Вещество бетулин я рекомендую использовать с целью лечения таких заболеваний, как герпетические заболевания. Все шесть типов. Это герпес первого типа, который появляется на губах. Герпес второго типа, который появляется а, ну, в, в, в нижней части тела. Половой герпес. Это м, заболевание герпеса Эпштейна-Бара это заболевание папиллома вирус так как это является тоже герпес заболеванием Цитомигаловирус, когда появляются опухолевидные новообразования на теле это обычно связано с тем что не хватает цинка в организме и все эти гепатит всех типов все это можно устранить применяя только один из наших препаратов который называется битулин. но во всем есть одно но это но заключается в том что в случае если вы болеете активными формами вот как при печени то вам необходимо дополнительно применять препараты для поддержания печени и увеличить употребление этого бетулина в несколько раз то есть обычная терапия с целью омоложения улучшения геронтологического состояния организма это одна таблетка бетулина три раза в день в случае если у вас есть гепатит вам необходимо увеличить дозировку этого препарата до 6 таблеток в день за один прием или по 2 таблетки три раза в день на протяжении не менее 60 дней Далее, в случае если цироз, вам необходимо увеличить прием таблеток до одной таблетки на каждые 10 килограммов вашего веса то есть в случае если у вас 100 килограмм вам необходимо принимать 10 таблеток на протяжении дня в случае если у вас 80 килограмм то 8 таблеток а еще лучше если такой прием препарата будет не один раз а два раза могу сказать что в нашей компании есть большие упаковки бетулина, которые можно заказать вот в таком для себя вот в таком большом количестве для при циррозе печени я рекомендую использовать совместно препарат, который называется Гепофит, препарат ГВИ и препарат эмбриональные стволовые эликсиры или эмбриональные стволовые клетки эмбриональные стволовые клетки 1 чайная ложка на 1 литр воды на протяжении дня выпивать не менее пол-литра ГВИ по 2 таблетки три раза в день гепофит по 2 таблетки три раза в день из рациона питания убрать вещества такие как лавровый лист гвоздика любые специи чеснок зелень глюкозу Далее, применять желчь, найти желчь куриную или перепелиную, принимать куриную или перепелиную желчь по одной чайной ложке, смешивая с водой, выпивать по одному стакану 2-3 раза в день. Белогорцева Нина. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Подскажите, мне какие препараты ТФ нужно для дочери? 22 года, нет месячных, при росте 269, вес 110. Кстати, значит рост 269. Это она самый высокий человек на земле или, или что вы написали? Метр 69. Наверное, у нее все-таки метр 69. Вес 110 килограмм. Скорее всего, у девочки на фоне каких-то психических стрессов желание голодать начал проявляться гормональный стресс. Такой гормональный стресс обычно приводит к дисменореи, это полное отсутствие появления месячных. Как необходимо с этим справляться? Итак. На первое место необходимо поставить препарат, который называется у нас тест-стоп, дабы убрать у нее переизбыток тестостерона. Если у нее будет большое количество тестостерона, то сделать так, чтобы появились месячные возможности, такое не будет. Второй препарат, ей необходимо принимать препарат глюконорм по две таблетки три раза в день. Он снизит ей вес третий препарат для щитовидной железы дает по две таблетки три раза в день он улучшит ее иммунитет и уже четвертый препарат это препарат который называется эм дисменора. Принимать его необходимо по 4 шарика 3 раза в день. Еще ко всему хорошо было бы принимать либо гликоцитрохромин по одной столовой ложке на стакан воды один раз в день, либо препарат жир-стресс по 2 таблетки 3 раза в день. Итак, 5 препаратов, которые она должна применять на протяжении двух месяцев, которые полностью изменят ее самочувствие и внешний вид. Екатерина Казинец, уважаемый Андрей Андреевич, стоматит распространяется в ротовой полости там, где губы снизу и сверху. Почему это происходит? Это происходит, потому что вы, видимо, переживаете или, видимо, из-за того, что осень, и у вас начинает подниматься кислотность в ротовой полости. Как известно, слюны и железы связаны у нас напрямую с э, э, выделением щелочи. И ротовая полость, она у нас за счет вот этой щелочи, за счет выделения слюней, в котором большое количество лизоцима помогают нам справиться с тем, чтобы слизистая нашего рта не воспалялась. И вот что происходит, когда начинают происходить любые инфицирования носоглотки, будь то танзилит, гайморит, стафилокок какой-нибудь в горле, при заболеваниях гастроэнтерологических, то есть гастродуаденит там язвенный колит, там, будь что, а, при заболеваниях носоглотки уха, горло, носа. при этих всех заболеваниях может появляться именно вот такие симптомы. При появлении сахарного диабета также может это появляться. Что необходимо сделать Итак убрать вот такие язвы их очень несложно убрать что необходимо сделать как ни странно достаточно будет просто смазать зеленкой но это не устранит саму проблему конечно же убирать подкисленно убирать кислотность в ротовой полости поможет вам обычное полоскание соды возьмите одну столовую ложку соды на один стакан кипятка заварите и после чего полоскайте ротовую полость 2-3 раза в день это уберет такую язву а вот теперь как это все лечить Используйте препарат Лангин, одна чайная ложка на стакан воды, полоскайте и закапывайте носовую полость именно вот таким веществом. Второе Эмбрионазин, один раз в день утром или вечером, брызгайте в носовую полость вот таким спреем. Дальше третье принимайте препарат Антитокс и препарат Каолин по 1 чайной ложке на пол литра воды, по одному стакану вот такой жидкости два раза в день. Это уберет у вас вот такие прыжки гастроэнтерологические, повышенная кислотность. Наталья, здравствуйте. Не проходят мешки под глазами и все лицо тоже отекает. Убрала молочку, кофе, пью достаточное количество воды, но ничего не помогает. Как только отекают веки, ставьте тире и пишите малое количество кальция. Смотрите, появляются тики в теле, где-либо дергается мышца глаз дергается века там где-либо что-то подергивается судороги в утреннее время или на протяжении дня это все первые признаки того, что вам не хватает кальция. Поэтому вам необходимо в рацион питания добавить продукты питания с высоким содержанием кальция, либо же пропить препараты с кальцием. Самый страшный препарат, который может вам навредить и который с легкостью можно приобрести в аптеке, это, конечно же, глюконат кальция. Я рекомендую использовать аналоги глюконата кальция, которыми являются цитрат кальция или карбонат кальция в нашей компании есть и цитрат и карбонат вы можете приобрести препарат кальций цитра принимать по одной чайной ложке на стакан воды один раз в день на протяжении 30 дней это полностью устранит ваши вот такие проблемы вера Подскажите, чем помочь своим ногтям? После нескольких химий их концы стали заворачиваться кверху на руках, а на ногах пластины ногтей стали очень светлые, почти белые. Это говорит о том, что у, вас, э, у нас есть такая особенность. Наш организм, как бы ни говорили врачи, и что бы вам ни говорили, э, знаете, наш организм склонен реагировать на употребление антибиотиков любая химиотерапия ну не любая а большинство видов химиотерапии за исключением нескольких таких как химиотерапия поликсидоним и химиотерапия карбоплатином, все вот эти химиотерапии остальные они основаны на применении высоких дозировок антибиотиков и именно эта реакция, именно так наш организм воспринимает э, э, употребление в высоком количестве токсических веществ, ну и в том числе антибиотиков. Как можно это все убрать? Вам поможет употребление препарата альбикам. Альбикан, не альбекан, а альбикан. В нашей компании по две таблетки четыре раза в день. Также очень хорошо сделать настойки такие, даже не настойки, а болтушку. Возьмите одно яйцо сырое в скорлупе куриное, не разбивая его, залейте уксусом, дайте ему настояться в банке один, одну неделю, прокалите его, в блендере взбейте и смазывайте свои ногти два раза в день утром и вечером ватным тампоном, это полностью восстановит ваши ногтевые пластины и вы будете лучше себя чувствовать. Также третье, кремний, кремний участвует в формировании ногтевой пластины и делает ее ровной. Вот эти прямые волокна, которые мы видим на своих ногтях, это волокна кремния. Кремний у нас, как правило, <кхе> Кремния у нас, как правило, достаточно, но одна из особенностей, один из особенностей употребления антибиотиков, одна из особенностей употребления химиотерапии э, приводит к тому, что у человека вытесняется или выводится из организма кремние или кремниесодержащие вещества. И это все, или кремниевые соединения, и это все необходимо возмещать, так как кремний участвует в формировании слизистой оболочки наших сосудов, общей слизистой оболочки, кремний участвует в формировании и эмали, и зубов, и волос и кожи и так далее одним словом необходимо увеличить употребление кремния если в нашей компании препараты с кремнием конечно это препарат антитокс но принимать его необходимо особым образом четверть чайной ложки развести в одном стакане холодной воды и очень не торопясь, желательно через трубочку, не спеша выпить один или два раза в день, не имеет значения до употребления пищи или после. Хочу особое внимание заострить все-таки на употребление кремния в осенний период. Дело в том, что употребление кремния в осенний период поможет вам восстановить психическую деятельность, сердечный ритм, улучшить состояние крови, разжижить кровь, улучшить состояние волос, привести к тому, чтобы волосы не выпадали, улучшить состояние сетчатки глаз, улучшить состояние иммунитета. Его принимать в большом количестве нет никакого смысла. При употреблении в большом количестве кремния, большинство кремния просто не усваивается, он является великолепным сорбентом и просто выводится из организма вместе с токсическими веществами. А употребление Низких дозировок кремния, невысоких дозировок кремния, смешанных с водой, еще и хорошо, если с добавлением лимонного сока и свежевыдавленного лимона, приведет к тому, что улучшится общее состояние и кожи, и иммунитета, и даже как-то успокоит вас. Поэтому я рекомендую применять вот таким образом антитокс. Четверть чайной ложки на стакан холодной воды, чем холоднее, тем лучше. С добавлением лимонного сока, не торопясь выпивая его через трубочку, делать это необходимо и вам, и можно вашим детям. Это заметно улучшит их сопротивляемость организма в момент новой волны вот того вируса, в котором мы сейчас проживаем. Надежда Горожанкина, скажите, пожалуйста, если артрит или подагра? Подагра, стоит исключить соль. В случае если у человека подагра то соль исключать не нужно А в случае если у человека артрит то соль исключать не нужно почему дело в том что увеличение употребления поваренной соли благотворно действует на увеличение выработки лейкоцитов в организме а как известно лейкоциты являются иммунными клетками именно поэтому употребление поваренной соли участвует в формировании иммунного ответа на иммунный дефицит нашего организма а употребление поваренной соли на подагру никак не действует так как подагра является следствием неправильного метаболизма веществ а среди которых, на первое, недостаточность употребления препаратов калия и, конечно же, устранять это или там уменьшать соль, ну, нет никакого смысла. Каким образом необходимо лечить артрит? Дело в том, что как бы человек не лечил артрит, как правило, артрит сам по себе не проходит, ждите. Уже на следующей неделе или через неделю я покажу новый препарат, это двухкомпонентный препарат, при смешивании которого и употребляя который достигается эффект устранения артрита это была моя мечта его долго изготавливал его название пока нет он мгновенно купирует любой болевой синдром мышечно-фасциальный синдром, болевой любой синдром, который находится в организме, синдром в суставах лечит артриты, полиартриты, это великолепное вещество, улучшающее иммунитет в организме, в сотни раз превосходит анальгирующее средство и противовоспалительное средство, Лучше в сотни раз, чем диклофинак, и самое интересное, совершенно безопасно для употребления. Сейчас происходит сертификация этого вещества, а также это ноу-хау мое и в дальнейшем я его буду патентировать, это вещество. Его можно использовать как биологическое активное вещество, именно поэтому я постараюсь его как можно быстрее вам предоставить. Из чего оно делается, я пока воздержусь и сохраню это в тайне. Но вы скоро его получите. Итак, все-таки вернемся к артритам. Что же такое артриты и что такое подагра? Артриты это заболевание возникающее первое на фоне климактерического периода, второе снижение иммунитета организма. Что именно происходит обычно именно в период осени и весны. Итак, в случае если у вас клим третье Заражение стафилококом, инфицирование стафилококом и наличие очага стафилококка, который постоянно находится в вашем организме. Таких очагов у нас несколько. Первое – носоглотка. Очень много людей хронически болеют заболеваниями носоглотки, они сами этого не замечают, очень слышно это, потому что постоянно там что-то отхаркивается, постоянно в носоглотке что-то забивается, постоянно сопли, постоянно человек, говорят изменяется тембр голоса, говорят гундосит, дальше, также второй очаг находится, как ни странно, в слепой кишке. Именно поэтому, полечив на мы очень часто э, начинаем, допустим, есть у нас человек, болеющий с заболеваниями ревматоидный полиартрит э, или аутоиммунный э, васкулит. И начинаем лечить этого человека, обычно назначаем в зависимости от степени или тяжести данного заболевания гормональную терапию. В эту гормональную терапию обычно входит либо препарат преднизолон, либо уколы гидрокортизона прямо в сустав для того, чтобы убрать. Это все гормональные вещества, либо таблетки гидрокортизона, которые являются фактически аналогами преднизолона или преднизолон аналог гидрокортизона. Это все гормон, который должен выделять, должны выделять надпочники. Таким образом, выделяя или помогая нашим надпочникам бороться с данным заболеванием, мы всего лишь стероидным способом пытаемся убрать воспалительные процессы для того чтобы не довести к тому чтобы сустав происходило деформация разрушения сустава это как правило хорошее, или мидрол там 4 8 16 или там большее количество обычно это все я это не рекомендую вам самим применять и не рекомендую без ревматолога даже начинать такое лечение, так как все-таки для того, чтобы начинать такое лечение, необходимо все же сдать анализ крови и посмотреть наличие ревматоидного фактора с реактивного белка или антистрептолизина. Второй такой показатель это антистрептолизин, то есть в крови появляется антистрептолизин, это вещество, которое является веществом, обнаруживающим э, стафилокок в крови, тогда назначают, ну, как правило, назначают вещество доксициклин, это антибиотик, или выбирают какое-либо вещество, антибиотик, которое может быть э, э, резистентным к данному вирусу, не вирусу, а к данному микробу. И, наверное, третье, это климактерический период но ну, очень часто мы назначаем гормональную терапию ну и в случае если все это не помогает как бы самым последним идет метатриксат это уже химиотерапия то есть дают дозировку метатриксата проводят целую настоящую химиотерапию я могу сказать вам, спустя годы я начал обращать внимание, что, как правило, данные заболевания не излечиваются. То есть это переходит все в хроническую форму, и в дальнейшем не переходит оно в форму выздоровления, и человек становится зависимым от этих гормонов. Есть такие люди, которые по 20 и по 30 лет принимают медрол, и по 20 лет принимают преднизолон, и в общем-то состояние их не улучшается, в дальнейшем появляется ряд побочных заболеваний, которые вызывают длительное применение данных препаратов я конечно ничего не имею против наша медицина так придумала или имеет вот такой лечебный протокол при лечении данных заболеваний но всегда мне интересовал вопрос он звучал так ну почему же если мы вычленяем саму проблему и пытаемся организму помочь улучшить его общее состояние там Почему организму этого не хватает он не справляется все-таки с данным заболеванием? И сейчас я уже это четко понимаю. Во всем виновата носоглотка, во всем виновата слепая кишка. Оказывается, в слепой кишке очень часто находятся очаги воспалительного процесса, который в дальнейшем инфицирует нашу кровь стафилококком. И второе, это, конечно же, носоглотка. Итак, чем же лечить ревматоидный полиартрит? Первое, необходимо делать микроклизмы. По моему мнению, это очень эффективный способ каким образом готовить микроклизмы их можно делать различным способом самый простой и дешевый это один стакан воды четверть чайной ложки можно даже чуть чуть меньше перекиси водорода Делать такие микроклизмы 2-3 раза в день можно после того как доставите такую микроклизму можно чтобы происходило дефекация уже через одну-две минуты не обязательно это все удерживать в себе если можете удержать это тоже хорошо если не получается много раз можно один раз Второе, это полоскание таким же веществом горла и носа, ну и более продвинутый способ, это использование все-таки микроклизм с веществом лангин моей компании. Это один стакан холодной воды, четверть чайной ложки вещества лангин э, и э, одна чайная ложка вещества серебро. Спринцевание, э, микроспринцевание 100 граммов в э, задний проход 2-3 раза в день. Этим же веществом нужно полоскать носоглотку. Сколько это делать? Можно делать через день на протяжении 30 дней. Очень улучшается эффект, если наряду с этим сприцеванием и полосканием носоглотки применять вещество, которое называется геммортан. Применять его необходимо 6 таблеток на ночь, либо по одной таблетке на каждые 10 килограммов веса. Uh, если 100 килограмм 10 таблеток в день, если 80 килограмм 8, если 60, естественно 6. Выполнять это необходимо 60 дней. Мария Маликова, радостно видеть вас, вы как солнышко. Спасибо. Разболелись мы с супругом, у обоих двустороннее воспаление легких, у меня 20%. На КТУ мужа по рентгену показала боль в горле, все зева в белом налете, пробки из гланд выходят, кишечник антибиотиков бурлит, жидкий стол. Андрей Андреевич, пропишите, пожалуйста, препараты ТФ для восстановления. Занимаемся тренажером. Итак, люди, запомните, что я вам скажу. Как только у вас появляются вирусные заболевания, что вам необходимо делать? Если вы болеете воспалительным заболеванием легких, у вас в носоглотке там что-либо происходит, делайте, как я вас научу. Итак, первое, что необходимо делать. Первое, что необходимо делать, это делать ингаляции с водкой. Берете в спрей какой-нибудь, наливайте туда дорогую водку, брызгаете себе ватно ватно-марливую повязку или даже на салфетку и дышите вот такой водкой через эту салфетку. Делайте это как можно чаще как можно дольше. На ночь брызгайте прямо на подушку вот такой вот водкой. Делайте это на протяжении всего дня. Никого не слушайте, это очень эффективный метод. Данный метод полностью устранит из носоглотки ту причину, которая вызывает опускание стафилокока в легочные ткани. Тем самым улучшит ваше общее состояние, это будет очень быстро. Из моих препаратов на первое место необходимо поставить тубер, на, на первое место канцеромидин, на второе место трибетин. Трибетин по две таблетки три раза в день, канцеромидин по одной столовой ложке на стакан воды два раза в день. Ингаляции серебром или ванадием или эмбриональными стволовыми клетками четверть чайной ложки на один стакан воды наливается это в камеру ингалятора и проводятся вот такие ингаляции а, обязательно это делайте для того чтобы убрать вот такую диарею сейчас у мужа которая возникла на фоне антибиотиков я рекомендую использовать вещество пепсин это вещество для сбраживания творога его можно приобрести в интернете с легкостью Оно продается в каждом районном центре на базарах как его принимать на кончике ножа 2-3 раза в день принимайте его кстати у кого эпилепсия тоже принимайте данное вещество либо его можно заменить календулой раствором календулы спиртовым 1 столовая ложка на стакан воды два раза в день но пепсин лучше также обязательно делайте натирание камфорным спиртом грудной клетки без сердца и сзади позвоночника. Делайте обязательно воскуривание с осиной, возьмите наломайте осиновых палочек, зажигайте их, тушите, чтобы от них шел дым, дышите ими. Пейте раствор нарезанного картофеля, возьмите обычную картошку, порежьте ее частями, сварите ее вместе с мундирами. Не знаю, как правильно говорить, с кожурой. И накрывайтесь, и как в старинку дышите. вот Делайте вот такую ингаляцию. Обязательно увеличьте употребление витамина С. Обязательно увеличите употребление витамина С. Лиля, здравствуйте. А, ага. Сейчас у нас идет акция, она еще несколько дней будет длиться. Это акция скидка на препараты противовирусного происхождения. Вирусы нельзя лечить антибиотиками, но дело в том, что вирус, попадая в организм, он разрушает с такой скоростью наши органы, что вирусы нельзя лечить только противовирусными препаратами. И это доказало как раз вот то, что сейчас происходит. Невозможно вылечить грипп, если он больше двух, там, пяти, восьми, там, шесть. Дело в том, что очень, часов. Дело в том, что очень часто э, вирусные заболевания, они... Только в первый момент заражения могут до вечера приобрести э, форму выраженную, то есть у человека может подняться температура, появиться озноб и небольшая боль в горле. Уже через 2-3 часа после этого все успокаивается и человек никак не ощущает. И после этого происходит 15-дневный период инфицирования. Если в этот 15-дневный период инфицирования принимать противовирусные препараты, будь то групринозин или там, полиоксидоний, ну, или там, ацикловир, или там, какие грипп депо если в этот момент принимать данные препараты, то вирус не распространится. Но если в этот. а мы обычно этого периода и не ощущаем. А вот через 10-7-10-15-дневный период, период начинает прогрессирование заболевания. То есть оно начинает захватывать и поражать. В это время уже принимать противовирусные совершенно бессмысленно. В этот момент необходимо уже вытягивать организм, необходимо принимать иммунологические препараты а также антибиотики, которые поражают определенные системные или создают системные поражения. Допустим, носоглотка, ампицилин, легкий, левофлаксоцин с большим воспалением, цифтриаксон. Ну вот где-то таким образом. Арина 10 минут назад у дочки ринит, не дышит, нос 12 лет, принимал, ваши препараты долгое время, не помогли. Что можно еще сделать? Если вы принимали препараты при лечении носоглотки не помогли, то это говорит о том, что есть отек носоглотки. Отек носоглотки необходимо убирать препаратом торгопиновые или трангиновые, не торгопиновые, а трангиновые. Трангиновые капельки. Закапывайте 2-3 раза в день, делайте ингаляцию, серебро ванадий, в германии. 10 минут один раз в день надежда здравствуйте вы рекомендовали лонгин полоскать и держать во рту я выписала лизоцин можно развести с водой можно да лариса подскажите пожалуйста как хранить препарат эмбрио концентрат стволовыми клетками нужно ли разводить сразу весь нет дозируйте сколько вам необходимо и после этого разводите с водой когда он разведен в воде то его в таком виде можно тоже не хранить Дело в том что сам по себе данный препарат является консервантом но к сожалению действующие вещества данного препарата они менее и менее теряют свою активность воздействия в случае если они находятся в тепле и удерживают свою активность в холоде. Барахлит а? звук. Лариса Мартыщенко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Два вопроса. От прилива в течение месяца принимала КЛ Рикс и поставить количество. перерыв и второе для того чтобы кэлрикс начал работать более эффективно с вами то его принимайте не с постовитом, а с серанталом они более эффективно работают также второй препарат начните принимать железо по одной чайной ложке на стакан воды два раза в день откис к груди начала принимать мастопатин и использовать крем для увеличения груди у меня фиброматоз матки стоит ли беспокоиться о возможном Влияние крема нет, не стоит беспокоиться, он а, может влиять на грудь, при этом не увеличивая пролактин, не увеличивая страдиолы, прогестерон, никаким образом не влияя на выделение а, гормонов, не переживайте. Лариса, здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, как лечить хронические пштейна-бары и цитомегаловирус? Для этого вам поможет препарат ГВИ, принимайте по 2 таблетки 3 раза в день. Препарат Германия, делайте ингаляции с Германией 10 минут 1 раз в день 30 дней. Принимайте препарат Германия 1 столовая ложка на 1 стакан воды 2 раза в день. Это препараты, которые бетулин, по идее, еще по 2 таблетки 3 раза в день не менее 30-60 дней. Андрей, Андрей, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно полечить препаратный диагноз? Узна... А, признаки арахноидальной кисты лобно-скрыновой делянки проводят дислокацию среды инструктора. Если можно уменьшить кисту с яйцом, о -о -о, с яйцом, то, пожалуйста, назначьте лечение. Вот такая киста является следствием заболевания Эпштейнобара. Лечить необходимо как герпетическое заболевание. Принимайте препарат бетулин по две таблетки 3-4 раза в день. Делайте ингаляции при сжигании порошка чеснока дышите вот таким чесноком или дальше мои мои палочки ароматические благовония от гайморита используйте делайте э, вдыхание вот таким веществом далее принимайте препарат гавы по две таблетки три раза в день препарат э, бетулин по две таблетки три раза в день препарат германии 1 столовая ложка на стакан воды 2-3 раза в день делайте ингаляции германии с популином тоже не менее 15 минут через день 15 раз в месяц у меня подмышка типа уплотнений иногда печет слегка заметила что когда я принимаю душ то как бы уменьшается но потом снова появляется делаю солевые пояски что это поможет ли мне что-то из и еще поможет мазь мастопатиновая Применяйте ее, вот такая шишка исчезнет. Препарат мастопатин. «Я каждое утро ем ложечку сырого мороженого сала на хлебе с горчицей. Это рецепт Болотова для понижения давления». Нет, это рецепт Дуйко, который взял уважаемый Болотов у него. А, «Давление высокое, но на сале и правда упало. Но возраст и такой высокий холестерин. Оставить мне сало? Оставить. Что вы посоветуете?» Я рекомендую сало оставить. Он действительно утром натощак салу убирает желчь, что в дальнейшем помогает избавиться от дискинезии желчных протоков и в дальнейшем снизить холестерин. Выведение желчи уменьшает холестерин. У мужа паркинсона держит рука, мучает его сильные боли и давление. Ага. мучает сильные боли в бедрах. Мы знаем, в связи с чем врачи считают, что это тоже паркинсон. Есть куча таблеток, но боли не уменьшаются. Немного дрожь в руке только уменьшилась. Можно ли мужу помочь? Можно. Ему необходимо принимать мой препарат, он называется «Алгоцин и Апирабин. Пусть и один и другой препарат по одной чайной ложке смешивается стаканом воды и пьет один стакан после применения, после потребления пищи. Два раза в день ест пищу, вот час после употребления пищи выпивать один стакан. Ни в коем случае натощак не принимать. Я там сегодня рассказывал о микроклизмах с перекисью водорода. Выполнять вот такие микроклизмы с перекисью, перекисью водорода, но только... Перед сном в ночное время делать это необходимо 30 дней. Применение алгоцина без уже апирабина через месяц необходимо продлить до ну, хотя бы двух месяцев. Пожалуйста, продлите акцию еще на несколько дней. Пенсия 25 октября, препараты хочется приобрести. Спасибо огромное. Хорошо. У ребенка 5 лет, правосторонний подвывик, а, после управления можно применять вертебрализ? Нет, применяйте не вертебрализ, а применяйте две мази. Смешайте вертебрализ вместе с мазью габана и натирайте вот эти места. У сына 14 лет постоянно болит голова. Как ему можно помочь? Уберите его телефон полностью, чтобы он им не пользовался, когда приходит домой. Его голова перестанет болеть. Также попринимайте препарат, который называется ВСД моей компании вместе с препаратом поставит. Это уберет у него в дальнейшем панические атаки. Также можно давать кальций и цинк по две таблетки три раза в день. Лиля. У меня боль в пятке уже в течение нескольких месяцев после ходьбы. После сна я иногда не могу стать на ногу из-за боли. Я думаю, это шпора. Вы правы. Пожалуйста, подскажите, что нужно купить, чтобы помазать или какие препараты мне необходимы. Пожалуйста, ответьте мне. Поможет бишофитовая мазь, поможет мазь от бородавок, там у нас есть такая мазь. Также... Возьмите красный перец, смешайте, возьмите и сделайте вот что. А, я рассказывал недавно о этом яйце. Возьмите яйцо в уксусе, прокалите, делайте компресс вот на вот эту э, шпору. Еще, третье. Горчица смешивается с перцем красным и в виде такой аппликации накладывается на место, где есть шпора. Дальше парить ноги с добавлением заварить створки фасоли и после этого добавить туда камфорный спирт и вот в таком веществе делать парить ножку Спасибо за ответ. Рангиновые капли, назин, лангина тринита, Серебро девочка принимала, тринита не помогло. Что еще можно сделать и только операция? Можно попробовать применять благовоние от гайморита. И второе, возможно, это у нее реакция психическая. И для того, чтобы убрать, пусть дышит благовонием от гайморита и пусть употребляет вещество магнумцит 300 по чайной ложке два раза в день, кальций магний цинк по две таблетки три раза в день и препарат по по одной таблетке три раза в день андрей андреевич здравствуйте сделал мрт таза нашли жидкость тазобедренных суставов подскажите как вылечить жидкость тазобедренных суставов является следствием артрита как лечить артрит я сегодня говорил необходимо принимать препарат артридикс смазывать артрозиновой мазью увеличить количество употребляемого кальция это препарат нашей компании кальций цитра одна чайная ложка на стакан воды очень болят суставы на руках деформированы суставные сумки что может помочь поможет моя мазь габана она действительно это все убирает также применяйте для дмитрия тоже габаной смазывайте это уберет из жидкости суставных сумок Прямо сейчас я буду заканчивать вебинар, но это не значит, что я перестану отвечать на вопросы. Вот здесь прямо прямопрыскивание эмбриозина очень печет носу. Можно ли как-то это смягчить? Сейчас новый эмбриозин уже выпускается и там легче. Для того, чтобы этого не было, можно открутить флакончик, отлить и половину добавить физраствора. Тогда он будет меньше печь. Это сделали очень концентрированный. Это не значит, что я не отвечу на все вопросы, которые вы зададите прямо здесь, в вебинарной комнате сайта aduiko.com. После того, когда я закончу сейчас этот вебинар, я сяду и постараюсь назначить каждому человеку, который здесь мне напишет, от себя рекомендации. Поэтому... Я заканчиваю данную трансляцию, но не заканчиваю ответы на ваши вопросы, которые постараюсь дать вам прямо сейчас в этой вебинарной комнате. До свидания. С вами был Андрей Дуйко. Будьте здоровы, не болейте, берегите себя от коронавируса. Еще раз будьте здоровы.